Психопаты канала Немиркин. Вам трудно найти стимул для работы, или вы чувствуете, что уровень вашей энергии слишком низок? Поскольку общество становится все более динамичным и продуктивным, люди начинают нормализовывать привычку переутомляться. Из-за этого люди склонны путать умственное переутомление с ленью, поскольку на первый взгляд они оба похожи. Но это приводит к нежелательной взаимозаменяемости этих двух терминов, что может привести к неадекватному решению проблемы, когда люди, испытывающие умственное переутомление, чувствуют себя виноватыми, потому что думают, что они просто ленивы. Итак, если вам трудно сосредоточиться и выполнить задание, вот шесть признаков того, что вы умственно истощены, а не ленивы. Номер один. Вы не чувствуете мотивации. У вас возникает чувство безнадежности при мысли о будущем? Основное различие между умственно истощенным и ленивым человеком заключается в том, что при умственном истощении вы чувствуете себя оцепеневшим и можете начать не заботиться о последствиях. Вам может казаться, что целей, которые вы раньше ставили перед собой и над которыми так усердно работали, уже недостаточно, или вы с трудом справляетесь с простыми задачами или заданиями. К сожалению, такой тип мышления и отсутствие мотивации могут в конечном итоге сказаться на вашей учебе или профессиональной карьере в долгосрочной перспективе. Номер два. Вы не можете сосредоточиться или сконцентрироваться. У вас были проблемы с концентрацией внимания при работе над чем-либо? Возможно, раньше у вас хорошо получалось работать в режиме многозадачности, а теперь вам трудно даже читать книгу, не блуждая мыслями по сторонам. Или, может быть, вам трудно выполнить задание, которое раньше казалось легким. Трудности с концентрацией внимания – один из признаков умственного переутомления. По своей природе человеческий разум имеет ограниченные возможности, и перегрузка может привести к негативным последствиям для эффективности выполнения им своих основных функций. Номер три. Мелкие задачи кажутся непосильными. Легко ли вам приступить к выполнению простых домашних дел? Еще один признак умственного истощения, когда даже небольшие задачи кажутся вам непосильными. Вам может быть трудно пропылесосить ковер, помыть посуду или постирать белье. Основная причина этого, по мнению психиатра Маргарет Сейди, доктора медицины, заключается в том, что простые задачи иногда могут казаться вам такими, будто они включают в себя тонну шагов. Ваш мозг просто слишком истощен, чтобы делать что-то, требующее даже малейших усилий. Номер 4. Вы постоянно мечтаете и фантазируете о кардинальных переменах. Часто ли вы мечтаете о выигрыше в лотерею и длительном отпуске? Можно с уверенностью сказать, что каждый человек хотя бы раз делал это. Но если вы постоянно фантазируете о кардинальных переменах в своей жизни, то, возможно, вы психически истощены. Постоянное желание убежать от текущей ситуации может быть признаком того, что вы несчастны и не удовлетворены своей реальностью. Хотя это может показаться безобидным, постоянное сравнение между идеальным сценарием и реальностью может ухудшить ваше общее настроение в долгосрочной перспективе. Это может привести к мыслям о том, что вы никогда не будете счастливы из-за того, насколько далекой кажется идеальная жизнь что может привести к тому, что вы станете немотивированными и не будете ценить что, что у вас есть. Номер пять. Вы легко раздражаетесь. В последнее время вас раздражают даже самые незначительные вещи. Это может быть признаком того, что вы психологически истощены. Вы можете находить негатив вокруг себя и постоянно испытывать раздражение из-за самых незначительных вещей. Главная причина этого, по мнению Сейди, заключается в том, что психическое истощение автоматически переводит вас в низкоуровневый режим борьбы или бегства. Таким образом, ваш разум и тело находятся в состоянии постоянной повышенной готовности, пытаясь защититься от любых потенциальных опасностей. Возможно, именно поэтому даже самые незначительные вещи или действия вызывают у вас раздражение. Номер 6. Отдых не способствует повышению уровня энергии. Вы чувствуете усталость даже после хорошего ночного отдыха? Это может быть связано с умственным переутомлением. Хороший сон очень важен для того, чтобы вы были отдохнувшими физически и психически. Однако, хороший сон может помочь вам только в том случае, если вы психически истощены. По мнению психотерапевта Джозефа Загами, Р и клинического директора MyFerope News, лучший способ справиться с этим – выделить некоторое время на обработку своих чувств. Это можно сделать с помощью дневника, поддерживающего друга или психотерапевта, поскольку они могут помочь вам почувствовать себя лучше так, как не может помочь сон. Относились ли вы к каким-либо из перечисленных нами признаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже.